коллеги всем привет давайте обсудим нефть неплохая возможность на текущий момент имеется на рынке чтобы заработать на продажах. как вы знаете вчера я из этой области покупал получилось заработать порядка 1600 долларов на каждый контракт и сейчас можно зайти в продажу чтобы понимали неплохо выглядит да? то есть мы видим какое количество объема сверху на торговали и в принципе опуская все остальные подтверждения что они будут долгие неинтересные можно идти в продажу от этих красных дельта уровень 5723 выглядит неплохо стоп может делать либо 15 либо 30 тиков на усмотрение и по целям. цель 5625 это получится take profit практически 100 тиков 56 ровно верхняя граница, маргинальная зона, точнее нижняя, и пятьдесят пять, важный уровень на истории. Вот, поэтому максимально можно заработать порядка полутора тысяч долларов на каждый контракт альтернативный вариант не рисковать дождаться развития событий мы видим 56 85 хороший динамический уровень который сейчас цена не пускает Да, есть классное вливание причем даже от 18 числа на этой в этой области есть динамический уровень динамический подс и что мы сейчас делаем мы с вами дожидаемся движения вниз пунктов хотя бы на 20 на 30 а дальше мы с вами будем покупать. Прошу прощения, продавать. То есть смотрите, движение вниз, ну, допустим, к уровню хотя бы 56.60. Дальше движение наверх к уровню 56-85 И отсюда дальнейшие продажи. Вот в принципе такая мысль есть. Поэтому на контроль нефть берем, ставим алерты и не забываем соблюдать риск менеджмент и мани менеджмент. На этом все. Всем профита. Пока.